Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодняшний ролик снят при поддержке магазина пиротехники Такара. И сегодня в выпуске у нас будет интересный человек с необычным автомобилем. Поехали посмотрим этот ролик. Итак, дорогие друзья, это Шевролет Круз, 109 лошадиных сил, мотор здесь 1.6. Давайте познакомимся с владельцем этого автомобиля. Катя, иди сюда. Привет. Привет. Слушай, хотел тебя спросить, почему именно этот автомобиль ты приобрела? Почему именно Шавалет Круз? Ну, вообще, это мой первый автомобиль, и когда я его выбирала, это было три года назад, выбор стоял между машинами в примерном классе. Я выбирала между Chevrolet Cruze, Ford Mondeo, ну и классом чуть-чуть пониже, или примерно в этом же это был Kia Rio. На самом деле, поскольку это была моя первая машина, я... В них тогда я не разбиралась, и когда я села в эту машину, я посмотрела на салон, на динамику езды, я поняла, что я хочу именно эту машину. Наверное, это было как-то интуитивно, и только потом это переросло в любовь с первого взгляда. Вот. почему именно такой дизайн, такой раскрас ты выбрала для своего повседневного автомобиля? Ну, вообще, если честно, это не первый раскрас этого автомобиля, не первый камуфляж, но во всем по порядку. Почему именно такой? Мой любимый цвет фиолетовый. Прочитала в интернете, что это цвет психопатов и творческих личностей. Я пока ко второму склоняюсь. Ну и к тому же, хотелось что-то подобрать отлично от предыдущего камуфляжа. А по цветовой гамме я сочла, что он идеально подходит, бросается в глаза. И вообще, это самый дерзкий круз в этом городе. Раньше он еще был катан в круг, в пятак. Но после долгой войны с товарищами из ГАИ, я все-таки проиграла и решила растонироваться. Конкретно этот дизайн я сделала сама, вот этими руками, как все началось. Я поняла, что хочу сделать реколор автомобиля, подобрала пленку, съездила, купила, и был вопрос определиться с дизайном автомобиля. Поскольку предыдущий камуфляж был пиксельный, такой же я не хотела. И вследствие этого был сделан упор на геометрию, на острые углы. Дома предварительно накануне я нарезала пленку, представив, на какие детали пойдут элементы. И 8 часов в гараже я закрылась в режиме нон-стоп. По кругу автомобиль был обклеен. Да, я даже на одном пальце натерла мозоль, потому что я вот так вот разглаживала детали пленки. Ну, в принципе, получилось достаточно неплохо, я считаю. салону все идет стандартно согласно комплектации ЛС недавно на новый год сделала подарок покупила себе двухдиновую магнитолу производства Китай родная оплетка АКПП идет серебряная, но поскольку она не подходила к стиль магнитолу, было принято решение покрасить ее в черный мат также стоят чехлы из эко-кожи черно-синие с подушечками в цвет брендированный ароматизатор и новая оплеточка на рольку даже нам девочкам без этой красоты Катя, тебе и нашим подписчикам я напоминаю о том, что у нас стартовал конкурс совместный проект с Ангелоптик В котором мы разыгрываем диодные лампы и принять участие может абсолютно каждый Тебе, Катя, я желаю развития с твоим крузаком, не останавливайся Желаю тебе больших колес Увидимся на дорогах Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и ждите новых роликов